Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим про такую интересную тему, когда у вас только один страх. То есть вы ни за что особо не боитесь, только в каком-то одном направлении. И кажется, что как же вот в этом случае этот страх убрать? И здесь я вам скажу, что эти случаи, они сложнее, когда у вас страхи в разных ситуациях в течение дня. Почему? Потому что у вас все равно высокий уровень тревожности. А это значит, что вам нужно его снижать. Но просто он у вас связан с какой-то одной ситуацией. Но сейчас мы с этим более подробно разберемся. Когда у вас много страхов, вам надо прорабатывать один, второй, третий. И когда вы прорабатываете одни страхи, вы автоматически начинаете правильно воспринимать, и другие свои ситуации и меньше беспокойтесь за другие страхи но когда у вас только один страх то получается что э, вы как бы как вот э, игольное ушко да то есть все все ваши переживания сосредоточено в одном маленьком месте но это место оно очень очень важное очень серьезное и соответственно в этом случае вам кажется, да, что это один единственный страх, за который вы переживаете. Какой это может быть страх? Например, страх самолетов. Вот люди говорят, я боюсь только самолетов. Или, например, страх э, не заснуть. Или страх совершить суицид. То есть человек говорит, я э, не боюсь ничего, но боюсь только вот этого. Вполне возможно, что это действительно так, но на самом деле все равно это не является правдой. Просто вам так кажется, я сейчас поясню. У меня уже было много случаев, когда люди приходили и говорили, у меня один единственный страх. Но оказывалось, что как только мы прорабатываем этот единственный страх, у него появляется новый. Это первое. То есть здесь нет такого, что он один единственный. А представьте, как бы, что он самый большой сейчас, а за ним скрыт какой-то другой поменьше. И получается, что он пока вам не виден. Как только вы убираете свой страх, вы видите, что появился еще один какой-то поменьше. А за ним, когда убираете, еще один поменьше, и так продолжается, пока вы не дойдете до нуля. То есть за каждой тревожной э, ситуацией скрывается новая тревожная ситуация, и, и вам надо будет их раз за разом прорабатывать по мере их проявления вот таким образом. И кажется, что это один единственный страх. Но на самом деле это просто такая череда страхов друг за другом. Второй момент, это то, что когда один единственный страх, это связано не с страхом одним единственным, а связано с одной единственной ситуацией, за которую вы переживаете. А вот эта ситуация, за которую переживаете, содержит множество страхов. Я вам приведу пример. А, наверняка этот пример можно также адаптировать и к вашему случаю. Например, человек обращается и говорит, я боюсь только за, то, за свой сон. То есть я боюсь только за то, как буду спать, за то, что не усну. И здесь в него, вот, вот в этой ситуации, что он боится за свой сон, включено огромное количество разных событий. И это получается, как бы вы смотрите на мир через это игольное ушко, а там оказывается очень много всего. То есть он боится за что? За то, что не заснет сегодня, <как> то есть что он сегодня будет плохо спать. Второе, за что боится человек? За то, что он себя завтра после того, как плохо поспит, будет плохо чувствовать. Третье, он боится за то, что его сон никогда не нормализуется. Четвертое, он боится за то, что он будет плохо справляться со своей работой, если плохо поспит. Пятое, он переживает за то, что если он будет плохо справляться с работой, его могут уволить. Шестое, он переживает, что если его уволят из-за проблем со сном, то он не сможет найти новую работу и так далее. Ну и седьмое, это то, что он переживает, что его проблемы со сном могут привести его к проблемам с психикой, проблемам со здоровьем. И вот мы сейчас с одной ситуацией, связанной с переживаниями за сон, видим множество отдельных событий, которые надо прорабатывать. Это отдельные события. Хотя везде человек говорит, я переживаю за сон. Просто для него самым важным является сон, как он будет спать. Потому что если он спит плохо, он видит огромное количество последствий. И так, кстати, часто происходит, что вы, если вы плохо спите, вы со временем все больше и больше видите вот этих негативных последствий. Как, которые могут случиться в вашей жизни И это формирует ваш уровень тревожности Создавая его все выше и выше И вот основная задача Когда у вас только один страх Взять эту ситуацию Из нее собрать все возможные направления переживаний Которые есть в этой ситуации Сделать из этого отдельные события И вы увидите, что там тоже множество событий Все это прорабатывается А потом мы убираем как бы первую ситуацию Сон Мы ее убрали Осталась какая-то другая, которая уже более актуальна. То есть сон был более актуальный, он как бы закрывал актуальностью эту ситуацию. Как только проблем со сном нет, появляется новая. И вот таким образом мы идем и прорабатываем дальше. И вот это очень важно, что на самом деле единичных страхов не бывает. Всегда есть череда. Просто у кого-то это такой лесочек из страхов, да, тут боюсь, тут боюсь, тут боюсь. А у кого-то это такая вот колонна из страхов да, то есть за, одной, за одним страхом кроется другой, и третий, четвертый, пятый, десятый, и надо их отдельно прорабатывать друг за дружкой. А если вы сосредоточены на одной ситуации, то в ней множество событий, как раз лежит, поэтому вы так сосредоточены. Поэтому, чтобы прорабатывать свой единственный страх, нужно определить все события, которые с ним связаны, то есть все направления. И потом, соответственно, проработав его, идти дальше, определяя следующий уровень ваших событий, его прорабатывая. То есть мы все равно говорим, что это просто ваши тревожные события, они расположены не вот так, вшить, когда вы их все видите наглядно, сталкиваясь с ними ежедневно, а расположены вот так, то есть в колонну. Можно так где представить. Надеюсь, это было понятно. Напишите комментарий, если вам понятно. Пишите понятно. И всем до связи. Пока.